красный цвет вызова а вызов этот красавчик может бросить практически любой дрифтовой машинке потому что вы гляньте только на нее будто уверенный в себе профи детализированный салон сглаженные линии эти диски настоящий крутой спорткар в миниатюре на такой машинке дрифтовать сплошное удовольствие уверен что и в полноразмерном формате это провернуть было просто непередаваемо но мы-то с вами правильные ребята поэтому все подобное развлечение перенесем в миниатюру а массивный руль в пульт управления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 так и с этой моделью Иво. С первого взгляда она выглядит абсолютно обычной. Стандартный, но приятный глазу серый цвет и корпус, без каких-либо ярких черт. Но я уверен, что найдутся те, кому именно такой вариант придется по душе. Без лишнего лоска и пафоса. Такой, в которой именно навыки управления и скорость внимание обратят лучше всего. Хотя лично для меня эта машинка, как говорится, настоящий алмаз. Ведь намного круче и приятнее входить победителям или удивлять своими способностями без лишнего пафоса.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 Я что-то говорил до этого о детализации салона? Забудьте, ведь стоит распахнуть дверцу и заглянуть внутрь этой мазды, все сомнения отпадут. Вы только взгляните на ее приборную панель с подсветкой. Тут даже маленький брелок у ключей зажигания предусмотрен. А это что? Рукоять катаны вместо ручника? Самая настоящая классика японского колорита. Лично меня это удивило. Наверное, даже больше, чем все остальное. Этого мало? Тогда как насчет того, что у нее еще и фары поднимаются, как у оригинальной модели?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 Следующий на очереди – Nissan gt в желтом цвете. Представлен в качестве серийной модели на токийском автосалоне 24 октября 2007 года. Маневренный, яркий и быстрый, словно молния. Глядя на эту машину, так и хочется поскорее жаркого лета, сухого асфальта и разогнать всю пыль лихим заездом по тротуару. Этот сочный желтый цвет буквально навивает атмосферу солнечного дня и бесконечного движа. Поэтому в серые зимние будни погонять где-нибудь в сухом месте с таким красавчиком 100 – стопроцентный рецепт хорошего настроения. Ну и, конечно, плюс 10 крутости после того, как эта машина дрифтом пройдет очередной поворот. Классика профессионального спорткара в миниатюре. Именно это супра, привлекающая внимание своими яркими черно-зелеными колесами в контрасте с белым корпусом и цветными узорами на нем. Супра появлялась в многочисленных видеоиграх, фильмах, музыкальных клипах и телевизионных шоу. Наверняка вы видели ее в Need for Speed, Forza Horizon 2, в фильме Фарсаж. Ее мини-версия, пусть и не такая быстрая, как другие модели в этом выпуске, но с маневренностью у нее все отлично на сто Даже из самых крутых дрифтов и поворотов она с легкостью поедет дальше, обгоняя противника и не теряя скорости. А зрелище вместе с ней просто отпадное. На мини-трассе эта модель смотрится потрясающе, приковывая к себе взгляд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 А вот этот бус отличается от остальных наших экземпляров просто на корню. Его с первого взгляда и дрифтовой тачкой это назвать сложно, но именно поэтому на него стоит обратить внимание, хотя бы потому, что несмотря на свой внешний вид, эта машинка способна не только эффектно дрифтовать, но и обгонять соперников. Ее шикарно расставленные колеса вместе с сравнительно небольшой кабиной придают звездам больше устойчивости и драйва. Еще одна интересная фишка этой машины: она качается словно лоурайдер, сбежавший из рэперских клипов.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 Нажатием пары клавиш на пульте управления это чудо из гоночной машины превращается в самый настоящий кабриолет. И вот наш мини-водитель из превращается в среднестатистического жителя какого-нибудь прибрежного города вроде Лос-Анджелеса. А вы вместе с ним поймаете вайп соленого ветра в лицо и жаркого летнего солнца. А это очень маленькая, юркая и шустрая желтая Мазда, которая любой, даже самый темный и угрюмый день сделает ярким, веселым и жизнерадостным. Как минимум в этом ей поможет мощнейший двигатель и малый вес. А что эта комбинация дает, все знают. Правильно, удивительный рывок и не менее поразительную способность дрифтить. В принципе, это данная Мазда зрителям и показывает. Мечтаете о машине посолиднее? Что ж, у меня есть отличные новости. Я нашел для вас вот такую модель Lamborghini в золотом цвете, с характерно открывающимися наверх дверьми и просторным, ну, в формате маленькой машинки, конечно же, салоном. А если цвет не нравится, то его, насколько я понимаю, можно и поменять. Для этого необходимо будет приобрести дополнительные баночки с красками. Словом, кастомизация по полной. Какая другая модель может похвастаться таким интересным ноу-хау? А вообще, свет от ее фар, ее силуэт, можно заснять атмосферное видео. Ну и, конечно же, похвастаться на мини-трассе. На очереди у нас Nissan с необычным дизайном, а именно вот такой, так называемый Doodle-формат. Много мелких и простых рисунков сливаются в один гармоничный дизайн. Все это в черно-белом цвете. Кажется, можно часами разглядывать спрятанные зарисовки на этой машинке. А если говорить о самом транспорте, то тут все очень гармонично. Очень максималистичный и навороченный принт, если можно так сказать. И простые лаконичные детальки. Да, создатели этой модели точно не понаслышке знают о настоящем балансе.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 Но не спешите разочаровываться, ей и без этого есть чем вас удивить. Она настолько быстрая, что камера едва успевает снимать каждый ее пируэт и преодоление поворотов. Да и дизайн все же не подкачал. Пусть цвет и не отличается яркостью, но его вполне компенсирует стильная граффити по всему корпусу. Эти надписи придают некого бунтарства и вызова на дорогах, поэтому при заезде вы ее из виду точно не потеряете. Хотя бы потому, что лидеров потерять из вида сложно. Эй, подожди, а где крышка капота, хотел сказать я. Но когда я повнимательнее пригляделся к этой яркой зеленой ретро-машинке, то вопрос так и остался неотвеченным. Но отсутствие капота, как мне кажется, делает эту модель лишь интереснее и неординарнее. Однозначно выбор тех, кто любит выделиться, и как-то уж совсем необычно. Еще можно выделить крутого водителя, который лихо качает головой на поворотах. А во всем остальном, это такая же крутая гоночная мини-тачка, как и другие в нашем списке.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 Когда ретро выйдет из моды? Это уменьшенная копия Toyota отвечает – никогда. Мало того, еще и утрет нос конкурентам своим богатым бордовым цветом и стильным оформлением. Такая модель точно выделится в заезде. Даже напрягаться, чтобы следить за ней, не придется. Сразу бросается в глаза. Поэтому, если вы тащитесь по антуражу 8-битных консолей и аркадных автоматов, ваш выбор точно упадет в пользу именно этой машины. И вы не прогадаете. Все эти угловатые линии на Тойоте очень сильно навивают воспоминания о батиной машине. Вот еще бы и дрифтовала эта машина из детства так же, как данная машинка. Но ничего, именно для таких желаний существуют вообще такие модельки транспорта. Интересно, справится ли тут Мерс с вот этими двумя? Двумя не разлей вода Вольво, братьями-акробатами, готовыми поддержать друг друга в самый непростой момент и выстоять даже на сложнейшей трассе в мире. Не знаю. Смотрю на этот внешний вид, на то, как машинки показывают себя на трассе, и мне неспокойно за тот навороченный современный Мерс. А как думаете вы, кто победил бы в этой гонке между ними? Да, у нас уже была серая машина в подборке, но этот вариант однозначно нельзя назвать скучным или спокойным. Этот «Додж» — та самая модель, которую выберут люди с тягой ко всему дерзкому и таинственному. Только посмотрите на все эти узоры и граффити. А еще фары, которые словно глаза смотрят прямо в душу. Немного много ни мало, манящая и невероятная машина. Скрип ее колес при разгоне практически один в один, как звук настоящих колес на автодроме. Дай пульт от этой машинки в руку профессионалу, как она станет самым настоящим монстром на мини-автодроме и уделает любого соперника. Хотя чего ходить вокруг да около и забивать себе голову спорами о том, какая из тачек была круче остальных. Давайте лучше взглянем на всем известного представителя автоспорта Nissan GTR.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 Что отличает эту модель от других? Водитель, который идет в комплекте. Нет, я шучу. У этой белой крохи и правда на водительском сидении сидит моделька человека. Забавно, не правда ли? Вы управляете уже не только машиной, а машиной с водителем. Ну прям-таки роль настоящего автопилота. Правда, вот посмотреть на него можно, лишь сняв верхний корпус. Но вместе с этим вы сможете как следует разглядеть и начинку машины, посмотреть, как она устроена, и даже погонять без верха. Что говорить о гонках, такая маленькая машинка имеет некоторые преимущества, ведь ее размеры позволяют маневрировать среди соперников и препятствий на ура. Среди прочих машинок просто нельзя не отметить вот эту модель Skyline, вышедшую в 1985 году.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 Яркие, привлекающие внимание фары ее цвет – все выделяется на фоне остальных машин. И хотя корпус этой модели испещрен разнообразными углами, машинка все равно не перестает быть обтекаемой и порадует вас не только своим внешним видом и скоростью, но и своими дрифт-способностями. Вы только посмотрите, как эффектно она преодолевает повороты. Я в дичайшем восторге как и внешними характеристиками, так и ее способностями».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 То, как этот грузовичок от suzuki стоит на дороге удерживается в поворотах и набирает скорость это просто нечто продолжаем радовать фанатов ретро следующая на очереди ярко-голубого цвета bmw e30 m3 которую свет увидел в 1985 году на автосалоне во франкфурте а ты знал что именно эта модель машины была лидирующей по скорости в мировом турне я абсолютно уверен что эта уменьшенная копия своему оригиналу прототипу совершенно ничем не уступает во внешнем виде отдельно, на мой взгляд, стоит уделить внимание не только цвету, а даже он уже приковывает взгляды, но и крутой решетке на заднем стекле. Она просто идеально вписывается в концепт машинки и точно придает ей особого шарма. С 2004 года Porsche 911 предлагал невиданное разнообразие. Он выпускался в вариантах купе и тарго, кабриолет и спидстер с задним и полным приводом, с узким и широким кузовом.